Всем привет! С вами Александр. Нахожусь в месте, которое называется Витланд. Вот такой здесь железный человек, ловец янтаря. Видите, сачок, зонтик его прикрепили. А раньше зонтика не было. Сегодня 23 августа, хороший солнечный день, но так не жарко, может быть около 20 градусов. Так видите, такой прохладненький здесь вот, вот можно останавливаться, там бангала и номера есть в этом домике, кафешка здесь такая интересная, есть у меня уже видео об этом месте, они не будут сходить в кафешку Пляж, конечно, хороший, но здесь отбойные течение очень сильные. Здесь висит стенд, там вот, как к нему подойду, там будет описано, как оно образуется, как с него можно выплыть, но выплыть очень трудно, даже зная как, все равно это сделать очень непросто. Так что если сильные волны, особенно вот здесь или вот в сторону Балтийского, Лучше не купаться, вот там висит, я к нему сейчас подойду, покажу вам Я думаю, нужно больше показывать роликов про отбойные течения Как можно из них выплыть Но лучше, конечно, туда не попадать И нужно плыть поперек. вот написано, видите, выход И потом она там ослабевает и уже к берегу Выплыть с этого течения, потом плыть до берега, может быть, сил не быть у человека или просто начинает сначала выплывать резко-резко и выдыхается. Человек же не сразу поймет, что он попал в отбой на течение, просто сначала плывет-плывет и как-то почему-то удаляется-удаляется. Потом уже, когда даже поймет и начнет с него выплывать, то сколько там этих сил останется, а ветерок сильный. Так что лучше, когда большие волны на Балтийском море, особенно вот здесь вот, пляж Витланд в сторону Балтийска, в море лучше не лезть. Оно прям даже заходишь по колено и уже даже чувствуется, что тянет. А если там по поезду, уже так, ну, конкретно там тянет. То есть это на самом деле, военное течение, это очень серьезно. К этому нельзя относиться легкомысленно Здесь большие волны Если вот здесь залезть большие волны Пойти купаться Но вы знаете Тут просто я не знаю каковы шансы Что это закончится все благополучно Небольшие Тем более здесь нет спасателей На стенде с обратной стороны написано Что здесь утонуло 10 человек И когда этот еще стенд поставили Неизвестно Так что все очень серьезно Конечно так хорошенький пляж такой Но будьте аккуратны на самом деле течение уносит очень много людей, и лучше об этом знать, лучше об этом лишнее рассказать, потому что человек может приехать с какого-то места, где такого понятия, как отбойные течения, не существует, и он может вообще не знать, что такое, и просто полезет, как обычно, в море купаться. Поэтому часто я упоминаю о том, что следует опасаться отбойных течений.